Раз раз, раз, раз, два, во глубине сибирских рут, храните гордое терпение, Не пропадет ваш скорбный труд, Дум высокого стремления, Несчастью верная сестра, Надежда мрачным. Мили, разбудит бодрость и веселье Придет желанная пара Любовь и друждство до вас дойдут Сквозь мрачные затворы Как наши катажные норы Доходит мой свободный глаз кобы тяжкие падут Темлица, рука, свобода Воспримир Фрагство упона, брат,